Здравствуйте, уважаемые любители живописи. Сегодня, я порисую яблоки, по теории одной краски, и немножко дам вам сравнение этой теории с пастозной живописью. Расскажу свое видение о диапазоне тона и цвета. Всем людям даны от рождения способности к рисованию. Кому-то больше как графику, кому-то как чертежнику, кто-то отлично чувствует форму, кто-то цвет. Но в обществе, почему-то принято считать, если ты рисуешь красками, ты художник. А если карандашом, ну, то рисовальщик или график. А я скажу так: неважно, каким инструментом пользуется художник, если у него получается музыка. Вы никогда не замечали, что в музыке и в световом спектре одинаковое количество знаков: 7 нот и 7 цветов радуги, что в аккорде всего три основных ноты, а в красках три основных цвета. Не слишком ли много совпадений? Вот одно произведение, сыгранное на разных инструментах. Чамонте на скрипке и на гитаре. В обеих случаях звучит одна и та же музыка, но в чем же разница? а разница в диапазоне этих инструментов. И соответственно, из-за этого, разный тембр звуков. В рисовании, абсолютно та же схема. Карандаш, как инструмент, сильно отличается от кисти. Звук карандаша, это грифель. Звук кисти, краска. Начну с карандаша. Грифель карандаша, имеет свой диапазон, от темного к светлому. Он не может быть темнее, чем у него заложено. Если сильно нажимать, получим черный цвет, если слабо, то можем вообще не увидеть линию или штрих. Кстати, у разных карандашей разный диапазон темноты. Но зависит от его жесткости или мягкости. Смотрите, рисую два одинаковых яблока. Слабо нажимаю на карандаш. Во втором случае рисую с сильным нажимом. Яблоки одинаковые, но их различия в диапазоне темноты и светлоты. Я не случайно оставил место между ними, потому что... Между ними, можно нарисовать еще одно яблоко, которое будет темнее первого, но светлее последнего. Если три этих состояния объединить и нарисовать одно яблоко, от светлого к темному, то получаем свет и тень. Чувство этого диапазона, от светлого к темному, важнее цвета красок. Именно поэтому, у профессиональных художников, картины правильно воспринимаются глазом. И неважно, писаны они красками, или нарисованы кирпичом на стене. Правильное соотношение света и тени, дает целостность изображаемому, и его реалистичность. Ну конечно, начинать учиться рисованию, нужно с линейного рисунка. Кружочки, квадратики, там построение линейной перспективы, соотношение предметов между собой в пространстве, все это первично. Вторично нужно понять диапазон между светом и тенью. В красках это светлые и темные, а не их цвет. Конечно, есть художники, у которых картины получаются сразу в цвете, уже с правильным соотношением света и тени. Но таких немного. Это великий дар. Вот смотрите, опять же, на листке три яблока изображенных контуром. Яблоко может быть желтым. Может. Может быть красным. Может. Может быть синим. А почему бы и нет? Тоже может. Я вижу, что по силуэту это яблоки. По цвету тоже. Но эти два приема, линейное рисование и раскраска в цвет, не дает реальное представление о яблоке о его форме и объему. Хотя по моей теории одной краски, посмотрите видео про малинку, должна получаться живопись одним цветом. Вот тут я пришел к такому выводу. Краской любого цвета, можно нарисовать объем изображаемого. Только как у разных музыкальных инструментов, так же и у каждой краски, свой диапазон светлоты и темноты. Если я возьму светлую краску, желтую, возьму ее на кисть погуще. На листочке, я получаю чистый желтый цвет, который есть в тюбике. Желтее этого, в чистом виде, ей не быть. Это ее самый звучный цвет. Если, я разбавляю ее пигменты с водой, в масляной живописи с маслом, то я получаю бледно желтый цвет. Но пока при условии закраски белого листа. От ярко желтого, почти к белому, это диапазон желтой краски. Теперь красный, затем синий. Вот теперь вижу, что одной любой краской можно нарисовать форму предмета. Яблоко шар. Более сложная форма для светотени, чем, скажем, кубик или пирамида. Но ну, мы же не ищем легких путей. Так вот, если перевести все эти цветные яблоки в черно-белое изображение, то мы увидим, что они не отличаются по цвету друг от друга. У них нет цвета, но отличаются по тону. Одно темнее другого. А это значит, составляя палитру цвета, я должен учитывать диапазон уже не одного цвета, а нескольких. Согласитесь, что желтая, намного светлее красной, и тем более синий. Я исхожу из плотных, чистых цветов цветового круга. Тем самым, работая одной краской, мне проще видеть, где светлее, где темнее. Этот прием называется Гризайль, одноцветный рисунок. Этот прием я испробовал на различных цветах. Во всех случаях, светотень становится понятной. Таким способом, что карандашом, что краской, да хоть кирпичом на штукатурке, можно нарисовать законченную работу не только силуэтного рисунка, но и объемной формы. Далее. Теплые и холодные цвета красок. Если исходить из общепринятого понятия, что желтая это теплая, а синяя холодная краска, то красный получается не обожжешься и, ну и не замерзнешь. Это только три основных цвета, а еще оттенки, которые находятся между ними. Цветовой круг состоит из 12 цветов, если эти цвета не делить еще на составляющую. Кстати, в музыке, если идти по полутонам, тоже 12 звуков получается. Не случайное совпадение? Но если изучать всю эту теорию, то быстрее станешь ученым, чем художником, просто времени останется на рисование. Пока я решил выкинуть из головы всю эту научную теорию о теплохолодности цвета. Пусть этим занимаются физики оптики. Пойду от простого. Как меня учили в детском саду, есть темная краска, есть светлая. Между ними есть темнее и светлый, но светлее темный. Почувствовав эту разницу, мои картинки стали получаться лучше, чем когда я составлял цвет, подобной натуре на палитре. У начинающих художников, при поиске оттенков, такая каша в голове, да и не всякий глаз тысячи оттенков различит. И тем более, не всякий художник составит их на палитре. Например, в индийской музыке есть вообще четверть полутона, но также, не всякое ухо его услышит. Поэтому, разбираться кобальт синий светлый холоднее кобальта синего среднего, я не буду. А вот то, что кобальт светлый, чуточку светлее, чем кобальт средний, это факт. И вот тогда получается, по теории одной краски, я могу вылепить форму предмета, пока без оттенков и украшательств, всего одной краской. Опять про музыку. Если я сыграю первую ноту до, то это будет лишь один звук. Если добавлю через интервал ноту ми, уже уху будет приятней. А вот когда я добавлю третий звук соль, зазвучит аккорд. Гармония. Как из трех звуков можно составить аккорд, а на трех аккордах можно сыграть и спеть песню, так и в живописи я начинаю с одной краски и постепенно набираю аккорд картины. Вернусь к яблокам. Смогу ли я сделать из желтого яблока красное? Конечно смогу, но не закрашивая плотно красным, а лишь добавляя этот цвет к первоначальному. Что получается? Яблоко красное, но уже имеет, как минимум, четыре оттенка. Это красный, где лег плотным цветом. Это оставшийся желтый, где желтый просвечивает сквозь красный, получается третий оттенок, оранжевый. Где красный прозрачно лег на белом, получается розовый. Если смешать красный с желтым на палитре, Получим всего лишь оранжевый цвет. Чувствуете разницу? Смогу ли я из синего яблока сделать желтое? Нет, уже не смогу. Почему? Потому что синий цвет темнее желтого. И если накладывать сверху желтый, то яблоко не станет желтым. Но на светло-синих участках, даст дополнительные оттенки, уйдя в зеленоватый тон. Конечно, в масляной живописи, можно толстым желтым слоем, закрасить синее яблоко, и оно станет желтым. Но тогда синий цвет будет бесполезен. Не произойдет оптического смешивания двух красок. Когда мы пишем, смешивая краски на палитре, ища нужный оттенок, то начинаем путаться. Объясняю, почему я так говорю. Если посмотреть на красное яблоко, то в этом красном цвете, столько всевозможных оттенков, что мне жаль начинающих художников, которые на каждый миллиметр картины, ищут подходящий цвет. Есть способ оптического смешения красок на холсте. Не через прозрачность слоя, а наложение чистых цветов рядом друг с другом. То есть, пишешь мелкими мазками, и разные по цвету краски, располагаясь близко друг к другу, сочетания дают составные оттенки. Например, если близко располагать красные точки рядом, с желтыми, то визуально получишь оранжевый. Только этот метод трудоемкий, и чтобы написать реальное яблоко, потребуется немалый опыт. Откуда? Скажем, в красном яблоке берется множество оттенков. Оно же красное и все. Оттенки в одном цвете предмета берутся из множества факторов. Это свет освещающий предмет. Это окружение, в котором он находится. Это отражение света от окружающих предметов. Это глянец или матовость самого предмета. Это материал, из которого состоит предмет Ну и тому подобное. Оттенков много, но состоят они всего из трех цветов. Я говорю именно про краски. Их всего три основных. Желтый, красный, синий. Опять как в музыке. Из трех нот состоит аккорд. Но он может играться из большего количества нот. Только каждая нота будет повторяться на октаву выше или ниже, может быть на две октавы, на три там, не знаю, также и три цвета краски. В одном месте холста могут быть темнее, в другом светлее, но синее останется синий, просто будет светлее и будет как голубая. И лишь когда эти три краски мешаются между собой, они начинают давать различные цветовые оттенки. На разность оттенков тоже будет влиять светлота или темнота красок, то есть их диапазон. Вот мне и становится жалко начинающих художников, которые прекрасно видят эти оттенки, но в силу неопытности, мешая краски, разочаровываются. Скажем, зеленый цвет намешать несложно. Взял желтую, смешал синий, вот тебе и зеленый. А чтобы получить разные оттенки зеленой, с синим отливом, или с красным, или с фиолетовым, тогда как. И начинается подмешивание красок в готовую зеленую, до тех пор пока не получается серо-буро какой-нибудь там козявчатый цвет. Плачешь и думаешь, такой талант пропал, видеть вижу, а сделать не могу. Вот и я, как обычный художник-лентяй, которому хочется быстрее получить нужный результат, а быстро кстати только кошки или кролики, пришел к пониманию теории одной краски. Но это при условии, что почти все краски будут работать на просвет и в диапазоне светлоты и своей насыщенности. В общем, все о чем наболтал, нужно как-то подтвердить делом. И я опять взялся рисовать яблоки. Рисовать буду акрилом, он быстро сохнет, перед нанесением другого цвета. Вот картинка с яблоками. Простой рисунок, овальчик и три кругляшка. Закрасил фанерку серым цветом, это чтобы поменьше с полутенью возиться. Тут же закрасил желтым цветом яблоки. не выходя из штопора. Белилами покрасил, куда падает свет. Тут же коричневой краской замалевал тень. Почти в полную силу этой краски. А что? Ведь на фото яблоко тень почти черная. Все так похабно я сделал специально, чтобы показать, какой кайф я испытал от этой мазни. Что теперь делать с этой тенью? Ведь на яблоке, она все-таки красная, только очень-очень темная. Как теперь добиться красно-бордового цвета? Подбирать этот цвет из разных красок и закрашивать коричневую тень? А как же оттенки, которые есть в этой тени? Там и синевые чуточку, и рефлексик оранжевый от стены есть. Ну взял я одну желтую краску, ну закрасил я яблоки прозрачно, чтобы тени свет оставались, ведь не зря же я рисовал. ничего не дала мне эта желтая краска, а просто покрасила белый желтым. Все, не подходит такой подмалевок к моей теории одной краски. Дальше, если только обычным путем писать яблоки, пастозно, подбирать цвет и оттенки на палитре и все дальше и дальше уходить в грязь. Беру вторую фанерку и начинаю все как в старе. Рисунок, карандаш, аптека улица Фонарь. Колорит картинки с яблоками желтовато-коричневый. Для настроения общего колорита картины за основу беру одну краску. Остальные цвета и оттенки будут плясать вокруг нее или с ней. Чтобы понять опять про музыку. Если играет оркестр, а скрипка ведет сольную партию, то именно оркестр создает общий колорит звучания. А скрипка дает лишь изюминку мелодии, которая выделяется на общем фоне. Также и в картине. Тонированная в определенный цвет поверхность холста будет являться целым оркестром. Он должен объединять всех остальных музыкантов. Музыканты это яблоки, которые будут играть каждый свою партию, но вместе, должна звучать определенная музыка, колорит. Итак, рисую каркас одной краской, охрой. Это фон, тени яблок и падающая тень на столе. Белые места, где свет, я специально не закрашиваю. Акриловый белый грунт, настолько белый что белил титановых масляных красок, до этой белизны не дотягивают, а значит, не стоит его закрашивать, чтобы впоследствии не делать лишнюю работу с бликом. Но не обольщайтесь, что акрил лучше масла. Нет, акрил для настоящих лессировок не подходит. У него нет прозрачных красок, его прозрачность достигается лишь жидкой разбавкой. Даже если разбавить акрил лаком, пигмент как был матовым, так и останется. Я сейчас крашу акрилом, только из-за быстрого высыхания. Видите, я работаю одной краской, но использую весь ее диапазон. В тенях, она берется всей своей насыщенностью, в цвету разжижена. Но уже на этом, первом этапе, я леплю форму предметов. Видно, что яблоки не круглые, а шарообразные. Это один из основных этапов, каркас света и тени. По светлоте и темноте, ошибиться невозможно, так как не мешает восприятию никакой цвет. И невозможно выйти из диапазона одной краски, темнее себя она не будет. Этот слой высох быстро, я даже перекурить не успел. Вторым слоем я начал рисовать тени одной коричневой краской. Эта коричневая краска чуточку затемняет тени и появляется лишний оттенок на просвет с охрой. Кстати и охра в некоторых местах просвечивает до белого грунта. А это означает, что если хоть капелька света пройдет через эти две краски, то от белого грунта эта капелька света отразится полностью, значит тень подсветится снизу и не будет черной. Дальше увидите. Все и коричневая краска высохла быстро. Беру синюю краску. Кстати, я абсолютно не смотрю на название краски. Типа кобальт или ультрамарин, просто синяя. Но когда прочитал, оказалось синие ФЦ, а ФЦ краски ядовитые. Ну что делать, Другой меня нет, будет как будет. Прохожу этой краской, также по теневым местам. Тени стали темнее, глубже, холоднее. И самое главное, появились дополнительные оттенки. На коричневой краске болотный оттенок, на охре зеленоватый. Если бы я смешал коричневый с синим, тем более с ФЦ, на палитре, смотрите, получил бы почти черный цвет, а так, все краски, ложатся неоднородно и просвечивают до самого холста. Вот тень и начинает играть. Дальше, беру желтую краску, опять нет разницы, какую, темную, лимонную, просто желтую. Я убедился на синий ФЦ, что при таком подходе, ФЦ сработала нормально. Даже если и дала некую кислотность, то впоследствии, красной краской она погасится. Желтая краска, также красится в своем диапазоне. В цвету полная насыщенность, ближе к блику разжижений. Попадая на теневые места яблок, желтая немножко приглушает коричневую. Тоже желтая высохла быстро. Далее, опять синей краской, прозрачно закрашивают тени яблок, они становятся зеленоватые. А при смешении на палитре, я показывал, синие с коричневым дает почти черный цвет. Подсохло. Беру красную краску, закрашиваю им яблочки, но как бы сразу, рисую их текстуру, типа украшаю их. Детская раскраска получается. груши ради баловства. Коричневый, красный и охрой поставил мелкие точки, но чтобы по текстуре отличить грушу от яблока. Это же красный, совсем прозрачно, покрасил поверхность стола и полотен на тарелочке. Все, на эту детскую закраску у меня ушло 20 минут, не считая времени высыхания слоев. Ребята, 20 минут, это при условии, что с акрилом я не дружу и могу использовать его только в качестве первоначального подмалевка, под масляную живопись. И что я вижу? Конечно, без всяких деталей и мелочей, за 20 минут я получил формы предметов, их цвет, множество оттенков и общий колорит картинки. А главное, я впервые увидел действительно светящийся блик. Он остался от белого холста, почти не закрашен никакой краской. А это значит, что всему спектру света, нет никаких препятствий. Свет от белого отражается полностью. Отсюда и яркость. Если бы я делал эту живопись маслом и пастозно, то накладывать белилы сверху, мне пришлось бы толстым слоем. И не факт, что они не испачкались бы. И все-таки, если бы по теории одной краски, я писал бы масляной краской и постарался бы, а не за 20 минут, то результат был бы намного качественный, Потому что масляные краски для меня живые, а акрил синтетика. Чтобы продолжить эксперимент и показать прелесть настоящих прозрачных масляных красок, я покрыл акрил ретушным лаком. На него лессировочные прозрачные краски лучше лягут. Когда лак высох, я смешал на палитре индийскую желтую с травяной зеленой. Обе краски прозрачные. И просто уплотнил весь фон. Чуточку залезая на яблоки в области рефлексов от стены. Затем, краплаком красным покрыл яблоки, не затрагивая их желтизны и бликов и поставил подпись. А как без нее? Подпись облегчит индифи... Подпись облегчит, иди... Подпись облегчит, иди... Подпись облегчит иди... идентификацию... идентификацию, автора для искусствоведа будущего. Шутка, повторенная трижды, лучше усваивается. В каждой шутке есть доля шутки. Выводы, выводы, выводы. Картинка с яблоками. По теории одной краски писалась тремя красками желтой, красной, синей. Для лепки форм и общего колорита была использована одна краска Охра. Четвертая краска. Все краски накладывались в диапазоне от светлого к темному. Желтое заходила на темные места, но лишь приглушала тени, не меняя в общем-то их, их цвет. Масляной краской кадмием желтым я бы не стал покрывать тень сверху. Кадмий желтый непрозрачный и дал бы прозрачным теням мутность. Кстати, этим же грешком страдают и белила. Они всегда дают муть. Для сравнения, и чтобы лучше стало понятней, я составил палиту трех масляных красок. Синяя, красная, желтая. Если в первом случае при наложении послойной, эти краски давали множество оттенков не заморачиваясь, то смотрите, что получается при смешивании этих цветов. Даже не хочу комментировать. Просто грязь. А если я добавляю белил к этому цвету, ну да, получился мутно-бежевый цвет. Да, в первом варианте присутствовала еще, еще одна краска. Охра. Намешаю эти три цвета с добавкой охры без комментариев. Даже с белилами. Все эти краски непрозрачные, Их можно, без плохих последствий, намешивать при пастозной живописи. А вот теперь, я вместо кадмия красного, выдавлю на палитру краплаки, они прозрачные. Смешаю краплак розовый с кадмием красным. Смотрите, звучный цвет получается. Я раньше так делал. При высыхании эта звучность превращалась в бурый красный цвет. Но не сравнить, когда эти краски накладываются друг на друга по высохшей. Вот пример. Бокал с красным вином. В нем сначала был кадмий красный, а потом краплак розовый прочный. Разница налицо. Прозрачную с непрозрачной мешать нежелательно, если хочешь получить чистый светящийся цвет и также получить дополнительные оттенки. Вот я еще помешал разные по цвету краски, и во всех случаях, я получаю другие цвета, но не имея в этом цвете никаких оттенков. Художники-профессионалы, прекрасно владеют всеми этими, даже грязными цветами, но располагают их на холсте в правильном ритме, где грязный мазок, а где чистый. Но это действительно, нужно быть профессионалом. Только чтобы им стать, конечно, нужно пройти через грязь, чтобы понять, где она необходима. Ну и для пущей убедительности, я помазал пастозно первый неудавшийся подмалевок, хотел его исправить. Всеми этими цветами, которые намешал на палитре, попробовал пописать яблочки. Даже добавлял белила в светлые места и блики. Все, свет пропал, чистота красок пропала. Белила вообще убивают шарм чистых красок. В общем, чтобы привести эти яблочки в надлежащий вид, 20 минут мне не хватит. А теперь поймите правильно мои выводы. Я ни в коем случае не умаляю достоинств односеансовой пастозной живописи. Профессионал справится с этой задачей на раз-два. Я же, нашел для себя более легкий способ, по системе теории одной краски. Преимущество: Не нужно мыть или менять кисти, переходя от одного цвета к другому, или там от светлого к темному. Просто работаешь одной кистью, одним цветом в его диапазоне. Не подбираешь разные оттенки на палитре, которые никак не можешь подобрать. В трех основных цветах, есть все оттенки цветового круга. Просто нужно их разделить на чистые слои. Кстати, мне напоминает эта печать на принтере. Представьте, если бы одна сырая краска заливалась бы другим цветом. А при печати, все цвета, стоят рядом друг с другом, не смешиваясь, или накладываются с помощью разных цветных плашек, по просохшему предыдущему. В, в итоге, из трех цветов картриджей, краски, получаются полноцветные фотографии. Я не особо разбираюсь в полиграфией, это так, на скидку. Ну и конечно, те цвета, с которыми я сегодня работал, это лишь один из примеров. Допустим, если писать воздушный пейзаж, то, наверное, я начал бы с голубой краски, именно с голубой, смешав синюю с белой. Тем самым сразу создал бы обобщающий оркестр и после дал бы каждому музыканту краски, свое место. Форма закладывается в подмалевке пятнами. Возможно, о диапазоне цветных пятен просуждаю в дальнейшем. А пока всем любителям живописи творческих удач и до новых встреч.